Здравствуйте всем! Сегодня я буду готовить пончики. Для этого нам понадобится одно яйцо, грамм стол сливочного масла, литров, где-то 300 мл молока, мука, сахар и дрожжи, две столовые ложки, вот я уже поставила закваску на стакан теплой воды, чтобы дрожжи немножко приподнялись, они уже немножко стоят. 15-20 надо дать возможность зажить, потом уже все ингредиенты остальные добавлять. Так, друзья, постояли. Теперь добавляем молоко. Еще немножко добавим. Одно яйцо сахар 2 столовые ложки можно чуть-чуть пускай посладше будет соль одну столовую ложку, а, чайную ложку сливочное масло надо будет растопить в микроволновке до мягкого состояния Все тщательно перемешиваем и добавляем муку до такого состояния, чтобы тесто не было тугим, но и не липло к рукам. Вот я замесила тесто, вот оно, мягкое, не липнет к рукам, где-то вот такое количество. Оставляем его где-то на час-полтора. До тех пор, пока оно поднимется. Если вот поднимется раньше, то значит раньше начинаете. Потом уже раскатываем. Дальше покажу. Пончики мои готовы. Вот так я их украсила. Одни половина шоколадом, половина сахарной пудрой. Вы можете то же самое сделать. Все, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи!